Добрый день, мы разбираем следующую задачу из первого тура предстоящего чемпионата России по решению головолома. Это задача номер 6, мумба юмба -кроссворд. у нас необходимо заполнить сетку различными двух и трех словами из двух букв А и Б. Мы возьмем реальный пример, который был опубликован Ольгой Леонтьевой в сети Facebook. Ну, перво, давайте сейчас посчитаем, сколько у нас слов всего используется. Двухбуквенные слова у нас. Вот по вертикали одно слово, второе слово, третье слово и одно слово по горизонтали. Трехбуквенные. По вертикали одно слово, второе слово, третье слово, четвертое слово. По горизонтали раз, ну, до сюда, два, три, четыре. То есть у нас четыре двухбуквенных слова и восемь трехбуквенных. Какие у нас вообще существуют слова различные из, из букв А и Б? Двухбуквенные слова. Это АА, АБ, БА и ББ. Их ровно 4. И Аналогично, ровно 8 трехбуквенных слов. Какие это? АА, АА, Б, АБА, АББ. АБ, это начинаешь на букву А и начинаешь на букву Б. Аналогично, 4. В принципе, можно заготовить себе такую табличку дома заранее. Так у нас известно, что задача будет только двух-трех буквенные слова. Хотя, если будут четырехбуквенные, то будет еще 16 четырехбуквенных слов. Самое важное соображение здесь, что на любой позиции среди двух буквенных слов каждая буква существует ровно по два раза. Скажем, ну, Первая буква два слова начинается на два слова кончается на Среди Среди четырехбуквенных у нас четыре слова начинается на 4 на Б. В четырех словах А среднее. 4 Б средний Ну и аналогично, в 4 словах А последний, в 4 словах Б последний. Как это нам поможет? Ну, Можно заметить, что вот у нас есть одно слово, в котором Б среднее, вот второе слово, в котором Б среднее, вот третье слово, в котором Б среднее, вот четвертое слово, в котором Б среднее. То, значит, во всех остальных словах средняя буква должна быть А. Например, вот в этом слове средняя буква должна быть А. Напишем ее. В этом слове тоже средняя буква должна быть А. Напишем. У нас же все слова встретить по одному разу. В этом слове… Средняя буква должна быть А. И в этом слове средняя буква должна быть А. Вот у нас четыре слова с буквой А в середине. Теперь можно заметить, что у нас вот есть одно слово, начинающееся на АА. Есть еще одно слово, начинающееся на АА. Что это означает? Это означает, что других слов, начинающихся на АА, быть не может, потому что у нас под... вот только два, таких... только два таких слова. Значит, вот это слово не может начинаться на АА, а оно начинается на БА. Аналогично это слово не может начинаться на АА, и оно начинается на БА. Замечательно, у нас получилось слово АББ уже. То есть мы можем это слово спокойно пометить, что оно у нас уже используется. Раз слово АББ используется, значит здесь вот слово не АББ, значит здесь слово только из трех Б, которое тоже у нас теперь используется. Но также можно знать, что слово из двух Б образовалось, двухбуквенное ББ. Значит больше слов ББ быть не может нигде. Ну пока это не, не, не получается применить. Что еще можно заметить? Ну, еще можно заметить, что у нас вот два слова, начинающиеся на АА. Есть. Есть два слова, начинаящее на БА. Есть два слова, начинаящее на АБ. Значит, последнее слово. Значит, сейчас должно быть два слова, начинающиеся на ББ. Вот одно из них. И вот здесь должно быть второе. Значит, вот эта буква должна быть Б. Значит, у нас образовалось слово баб. Есть слово БББ уже. Значит, вот это слово БББ быть не может. Это будет BBA. что еще дальше у нас так уже есть слово BAB отмечено значит вот это слово BAB быть не может это у нас BAA у нас образовалось слово AAA значит вот это слово AAB ну и последнее трехбуквенное слово очевидно вот это ABA все трехбуквенные слова у нас использовались что осталось еще, еще здесь у нас есть слово BB и BA двухбуквенные Значит, оставшиеся два слова это АА и АБ. Очевидно, что вот это АА, а это АБ. Задача решена.